Всем здравствуйте! Итак, вот сейчас в кадр у нас попадает самец. На зебровых. Мы можем видеть гнездо. Гнездо он строил самостоятельно. Можно, конечно, вешать и домики. Но я повесила небольшое гнездо, корзинку и гнездо... Э в виде некого лукошка. Корзинка им больше понравилась, поэтому я добавила еще ему вниз подстилку различные травы. Травяная смесь. У меня конкретно для птицы конечно, не найдете, зачастую они, эти смеси для грызунов. Так, вот я вам продемонстрирую эту смесь травяных сборов. Вот так вот. Поэтому я просто накидала вниз, он сам начал строить гнездо очень активно. Вообще, Мадина строят очень красивые, интересные гнездышки в виде шариков. Вот у меня такой полушар. А Мадина откладывает небольшие яички размером где-то с одну копейку птенчики появляются примерно через две недели после высиживания. Когда вы подготавливаете своих АМАДИН к размножению, вы должны учитывать, что в их рационе должно быть много белка. Поэтому я своим амодином даю обязательно. Желток вареного яйца вкрутую, чуть-чуть белка. Все это кладуем в кормушку, они с удовольствием едят. Также в рацион амадинов я ввожу творог. Как я уже говорила ранее, ранее в видео, обязательно должен присутствовать песочек, в котором содержится много кальция. Можно давать скорлупу вареного яйца. Чтобы яйца были крепкие. Хочу обратить ваше внимание на хрупкость яиц, И на... потому что бывает такое то, что гнезда падают или птицы по неосторожности разбивают яйца. Чтобы этого не было, гнезда очень надо крепко, разби... крепко закреплять, на что вот первая кладка у меня была неудачная, к сожалению, в связи с молодостью самочки, она не смогла вывести птенцов, то есть они не вылупились, поэтому Хочу заметить то, что самочку желательно допускать к разведению где-то с 9 месяцев. Моей сейчас 10. Там, где сидит мальчик, сейчас у меня в этой фиолетовой кормушке находится опарыш. Опарыш я даю своим птичкам специально для того, чтобы они могли выкормить птенцов, для выкармливания им нужен белок. Для того, чтобы птицы особо не волновались не тревожились, многие вешают домики с крышечкой. Ну, у меня, к сожалению, в домике они не захотели селиться, поскольку изначально я им вешала и домик, и два вида гнезд. Они выбрали именно вот это, поэтому после домик я убрала и стала пользоваться только таким гнездом. Во время высиживания птенцов амадинов обязательно э, должна быть э, высокая температура в комнате где-то около 28 градусов но нельзя допускать сухости воздуха поскольку из-за того, что воздух очень сухой птенцы могут не пробить скорлупу поэтому э, я считаю, что первый раз у меня птенцы не вылупились не только из-за неопытности самочки но и еще из-за того, что воздух в квартире был достаточно сухой мне приходилось во время второго выводка постоянно включать увлажнитель воздуха и обогреватель, поскольку на тот момент еще в квартире не дали отопления, было холодно. Птицы, как я уже говорила, высиживают птенцов около двух недель. При желании вы можете, если у вас птица спокойно реагирует на просмотр и не очень сильно беспокоится, когда вы трогаете гнездо, Можете просветить яйца фонариком. Многие используют авоскоп, но я пользовалась обыкновенным фонариком. Просто просвечивала яйца, и там было уже видно. Просвечивать яйца лучше где-то через неделю. Как определить оплодотворенные яйца от неоплодотворенных? В оплодотворенных яйцах будут видны сосудики. Не обязательно вы там сможете увидеть маленький комочек птенца и там подобное. Главное, чтобы были видны сосудики. Пустые яйца зачастую просто желтые. Если вы боитесь ошибиться, яйца можно держать еще до, ну, на второй неделе высиживания, можно их просветить. Тогда уже убрать пустышки. Ну, многие не берут пустышки, оставляют, поскольку считается, что птенцы некоторые могут Класть головку на эти пустые яйца. И родители в случае нехватки витаминов съедают скорлупу яиц. Хочу обратить, свое внимание, хочу обратить ваше внимание на то, что амадины после вылупления птенцов всю скорлупу съедают, дабы птенцы не порезались. Поэтому по поводу того, куда деть скорлупу и как ее аккуратно вытащить из гнезда вы можете не беспокоиться. Птенцы Амадинов достаточно маленькие и беспомощные. Когда они только вылупляются, у них имеется небольшой пушок. Они слепые. Поэтому птицы должны обязательно высиживать своих птенцов, поскольку они голенькие И температура в гнезе должна падать ниже 38 градусов. То есть родители поддерживают обязательно такую температуру тела своих малышей. Хотела бы обратить ваше внимание на то, что во время выкармливания птенцов обязательно в рационе должен присутствовать творог. В общем, продукты животного происхождения то есть это яйца, творог. Творог вареный, можно давать фарш. Тоже фарш должен быть вареный, желательно не сырой. Должны быть червячки. Это мотыль, опарыш. Ну, которые любые черви, которых вы можете приобрести в зоомагазине. Черви должны быть свежие, не замороженные. Поскольку у нас в зоомагазине продается только заморозка, я хожу в рыболовный, там покупаю обычный опарыш. Сейчас вот мы видим, как самец выкармливает птенчиков. Он срыгивает пищу. Малышам. Прямо в ротик. Есть некая ошибка в том, что бывают самки очень буйные, буйные, как считают владельцы, когда первая кладка, они могут кидать своего птенца чуть ли не по всему гнезду. Вы можете подумать, что она его ощипывает и заклевывает, но это не так. На самом деле в первые часы после вылупления самочка чистит своего птенчика, дабы убрать с него остатки содержимого яйца. После того, как она это сделает, примерно часа через три она может начать кормить птенчика. Но не волнуйтесь, если в первый же день после вылупления она не начала кормить птенца. Потому что некоторые родители начинают кормить своих птенцов только через 12 часов после вылупления. На многих форумах пишут, что птенцы вылупляются каждый час. То есть, например, Амадины обычно откладывают до 8 яиц. Вот если вы слышите, сейчас это пищат птенчики. Они только-только начинают пищать, им сейчас уже около 4 дней, они начинают подавать голос во время кормления. Итак, я хочу сказать, что амадины откладывают около 8 яиц. К сожалению, не все всегда они оплодотворенные. Вот. Амадины вылупляются, откладывают яйцо каждый день. И птенцы вылупляются тоже каждый день. Огромное спасибо всем. До свидания.